Таким образом, по локальной смете сформировано три самостоятельных акта. Акты сформированы в окне локальной сметы. Визуально в локальной смете мы видим вкладку «Акты», на которой отображается количество созданных актов. Во вкладке «Акты» содержатся таблицы со списком этих актов. В таблице отображаются основные стомостные показатели. Внизу таблицы отображаются суммарные стоимостные показатели. При формировании отчетов по форме КС-6 и КС-3 участвуют все акты, которые находятся в таблице. Однако практическая ситуация – акт составлен, но еще не принят заказчиком. Надо сформировать КС-6 без учета этого акта. В этом случае надо просто исключить из итогов этот акт. Для этого на панели инструментов надо нажать на кнопку «Исключать из форм» КС-3, КС-6. Посмотрите, красный треугольник – это символ исключенного акта. Он не включается в КС-3 и в КС-6. Затем вы можете снова включить этот акт в итоге. Ошибочно созданный акт из этой таблицы можно удалить. Перейдем в главный экран системы. В дереве сметных данных локальная смета, по которой составлен хотя бы один акт, отмечена специальным значком «Зеленый треугольник». Но если справа открыть вкладку «Акты», мы увидим ту же самую таблицу, с которой работали в окне локальной сметы. Поэтому все функции этой таблицы доступны непосредственно из главного экрана системы. То есть нет необходимости открывать окно сметы. В некоторых организациях отчеты о выполненных работах принимаются по декадно. Поэтому за месяц будет создано три акта. Но в конце месяца требуется получить общий суммарный акт. Эту операцию можно выполнить следующим образом. Выделить мелкие акты и нажать на кнопку «Суммировать». В результате будет сформирован акт с суммарными объектами работ из выделенных актов. Исходные акты автоматически будут отмечены как исключенные, чтобы остатки по смете считались корректно. Давайте переключимся в локальную смету. Вкладка «Строки». Мы знаем, что по этой смете создано несколько актов. Обратите внимание, в детальных формах есть вкладка «Выполнение». Здесь отображается история выполнения отдельной строки. Какой объем по какому акту был запроцентован, какой остаток по строке. Эта же информация отображается и в окне акта. Там тоже можно посмотреть историю выполнения строки.